Классно, Аня, вы меня трогаете, почему вы меня бьете? Чего ходишь тут? Да, да. Мы с подругой Дашей гуляли в парке Челюскинцев и услышали крики руки. Пришли, ну, вышли из парка и увидели толпу людей. Метро было перекрыто, мы пошли вон туда, чтобы пере, ну, пойти на Якупа Колоса. И ну, там было перекрыто. Там стояла милиция, заграждение милиции, прям плечо к плечу. Они нас не пропустили. Мы вернулись обратно вот сюда. И стали думать, как нам отсюда выбраться. Пока мы стояли и думали, к нам подошли два сотрудника милиции. Ну, Дашу схватили аккуратно, и меня схватили, то есть за плечо и потащили. Даша не сопротивлялась, но я сопротивлялась и упиралась ногами. Девушку, Смотрите, о, о, о! Нет! Второй сотрудник милиции схватил меня за голос и потащил. Стоял зеленый длинный автобус. Нанес несколько ударов кулаком вот сюда вот в область два-три раза где-то так и начал меня осматривать. То есть меня осматривал не сотрудник моего пола. На основании вы меня трогаете? Почему вы меня бьете? Чего ходишь? Ты? Да да. Почему я гожу? Смотри. телефон? колец Ал. Калитка Показывай. Нас привезли в РУВД, вывели из автобуса и поставили в такую шеренгу. Лицом к стене вот так вот стояли люди, вот так вот, вот так вот руки, вот прям вот впритык стояли, как будто на расстрел люди и у них вот вещи были в этом, в мусорном мешке. Было холодно. Я тогда была в зимней куртке. С многих поснимали куртки, не знаю зачем. Меня отвели в кабинет на первом этаже и спросили имя, фамилию, отчество, посмотрели все вещи, тоже сложили в мусорный мешок и отправили на второй этаж под сопровождением. Там уже сидели, сидела моя подруга Даша и мальчик Артем, с которым мы познакомились. Его задержали за то, что у него были зеленые волосы. Его тащили по земле в наручниках в милиционера. Там меня хотели допросить без родителей. Ну, там женщина сидела, такая тонновая. Говорит: Ну давай, я тебя допрошу. Я говорю, я... мама еще не приехала, как вы меня допросите. Без мамы нельзя, я совершеннолетние Она говорит, ну давай, тут всего чуть-чуть расскажешь, что было. Я якобы размахивала руками, кричала какие-то лозунги, у меня был в руках плак. В общем, я рассказала ей, что я никаких лозунгов не кричала, ничего не было. То же самое сказала Даша. И нас отпустили. Начались сильные головные боли. Прям ужасные. Тошнота, рвота. И потом случился мой первый приступ. Я после этого пошла к врачу. Рассказала обо всем этом. Много обследований было. Назначили КТ. На КТ было расширение желудочков на 13 миллиметров, Потом я легла в больницу первый раз осенью, в сентябре. Потом уже в феврале легла в больницу, в э, неврологию. Потом легла, э, в новинке легла в этом весной. И мне поставили эпилепсию. У меня первая стадия укушения слуха. Э, вот сейчас... Вот тут вот, вот, вот, невролог меня наблюдает, ну тут много чего. врач наблюдает, наблюдал, поставил мне диагноз эпилепсия, назначил лечение. Написали, писали, что вот, это после травмы, ну, травмы головы 25 марта 2017 года. Ну, как бы эпилепсия это на всю жизнь, и у меня, у меня очень много приступов, по 3-4 приступа в неделю, а это очень много.